Для детства ножечья легонько, и годы не сочтут за труд, ночи обиды только тронька разбередишь, коль не поймут. Казалось, в жизни все долгонько, хранимо, ласки и тепле. Тогда и я Мечтал тихонько о лучшей доли на Земле.